Недавно у меня была встреча с интересным человеком, его зовут Виталий. Виталий, в случае, если вы смотрите, привет, я надеюсь, наша встреча была вам полезной. Он достаточно богатый человек, очень умный человек. И вот он мне говорит, Андрей Андреевич, я никак не могу понять, вот почему у меня не получается в жизни увеличивать материальное благополучие, в чем основная моя проблема и так далее. Я ему задал несколько таких корреляционных корректирующих вопросов как я обычно это люблю делать я ему задал следующие вопросы первый вопрос звучал, звучал так для чего мы зарабатываем деньги? ответ был такой ну для того чтобы ну и дальше знаете у каждого человека приблизительно одна и та же идея чтобы дом купить чтобы дети не голодали чтобы иметь свободу а я ему говорю а что это такое в итоге может ли это все объединиться в одно слово какое это слово он говорит это слово не знаю я говорю давай я тебе это слово скажу это слово комфорт то есть каждый человек ищет возможности комфорта то есть человек стремится к комфорту вы представляете все пути